Всем привет, друзья! В этом видео я расскажу вам, как же правильно передать заказ, который поступил в ваш интернет-магазин. Для этого перейдите во вкладку «Мои товары» в вашем кабинете на платформе «Хаббер» и найдите нужный товар по названию либо же по артикулу и нажмите на значок карандашика. В открытой карточке товара нажмите на кнопку «Добавить в корзину». Так нужно сделать с каждым товаром, если же в заказе их несколько. Система выдаст уведомление, что товар добавлен, и после этого нужно закрыть карточку без сохранения. Корзина находится в верхней части кабинета. Кликните на значок, и вы попадете в форму заполнения заказа. В данной форме нужно запомнить все поля по максимуму. Имя покупателя, номер телефона, имейл, номер заказа, как у вас в интернет-магазине, комментарии. В этом поле можно указать вид доставки и любые замечания по поводу товара, либо же заказа. Здесь же вы можете удалить ненужный товар, либо же заменить его количество. И когда уже все поля заполнены и введены нужные правки, нажимаете кнопку «Оформить заявку», после чего заказ попадает в кабинет поставщика для его обработки. Список заказов, переданных вами поставщикам и их актуальный статус вы можете видеть во вкладке «Мои заказы» кнопку «Открыть» напротив каждого заказа, вы можете увидеть полную информацию о заказе, его статус, ТТН, если же введена, а также дается возможность редактировать заказ, то есть изменить количество товаров, удалить ненужный товар по запросу поставщика. Корректировка заказа производится только в статусе «В работе». Обратите внимание, что у вас есть возможность писать поставщику по различным вопросам в чат. Этот чат называется «Переписка с контрагентом». Спасибо за внимание и хороших продаж!